добрый день дорогие друзья подписчики я Игорь Черноусов и если вы смотрите этот ролик, значит вам интересен YouTube. Друзья, не упустите замечательную возможность пообщаться вживую с классным человеком, который расскажет вам как можно на свой канал привлечь более 100 тысяч подписчиков причем человек практик на канале этого человека сейчас 187 и 0,77 подписчиков ну уже 0,78 а я говорю о Торвелл Торвелл человек с интересной судьбой. Вообще очень интересный человек. И у вас есть возможность встретиться и пообщаться с ним вживую. В описании есть ссылочка. Нажимаете на ссылочку, попадайте на вот такую вот страничку предстоящего вебинара. Он пройдет 20 числа. Вебинар абсолютно бесплатный. Вы можете задавать вопросы Торвальду вживую. Для этого вам необходимо поле ваш электронайл вбить свою почту поле ваше имя вбить ваше имя и нажать на кнопочку получить доступ на вашу почту придет письмо и вам необходимо просто напросто подтвердить подписочку ждем вас на вебинаре